Йосип Ильичич родился 29 января 1988 года в Предитории, Босния. Большой талант сицилийского Палермо, в котором уже сейчас заслужил любой болельщиков. Центральный полузащитник, который после ухода из команды Хавьера Пастора получил больше возможностей для импровизации игры на зеленом газоне. В команде абсолютный авторитет Михаил, но Ильичич, благодаря своей наглости и футбольному таланту, заставляет нас обращать на себя внимание... Президент Палермо уже сейчас отбивается от серьезных клубов. Их Чеков за Иосифа. Но понимает, чем больше чич играет, тем тяжелее его будет отказать. Суммы-то растут. Зампарин не нашел его в Словенском Мориборе. Или точнее, Ильичич сам нашел Палермо. Был матч Лиги Европы раунда плей-офф. В первой игре, казалось, все было решено. Сицилийцы выиграли 3-0... Но в ответном матче в Бориборе Ильичич стал головной болью для Делли Росси и компании. Забил гол и обострял игру, как он умеет. На следующий же день поступило предложение о переходе Ильичича в Италию в Палермо, за 2 миллиона. Перейдя в Италию, Ильичич не затушевался. Не боялся и показывал тот футбол, в который он умеет играть. Первый свой гол забил никому-нибудь, не а неудержимому Интеру. Шесть матчей и четыре гола. Вот так действует сейчас атакующий центральный полузащитник. Но здесь можно понять почему. Ведь левая у Ильича. Это пушка самонавидения. Стреляет точно по девяткам, и если защитник плотно не встретил, то можешь получить гол с середины поля. Его удары, помимо силы и точности, имеют свойство менять направление и резко менять высоту. Настоящий кошмар для вратарей. Что же еще умеет Ильичич? Как и все молодые футболисты атакующего плана, словенец очень техничен. Но только единицы могут перевести обыденный матч середняков серии. Обычную атаку, в событии которой можно наслаждаться при просмотре на трибуне или в ютубе. Йосип умеет это, а его техничные и быстрые ноги ему в этом помогают. При некоторых его шедеврах задается впечатление, что сам Ильичич не знает, что сделает дальше, а действует от сердца и придумывает на лету. Защитники для него не проблема когда он сам не мешает себе. Есть ситуации, в которых нужно сыграть проще, но словеница любит усложнять и придумывать что-то совершенно невообразимое. Зачастую это проходит, но бывают моменты, когда не выходит, передача сильна или партнер не понимает, и полермо проигрывает. В дальнейшем свои же ищут варианты понадежнее, попросту не замечая Ильича. Президент Запорини всегда защищает словенца и говорит, что тот большой талант и его спад в игре не всегда связан с плохой игрой Ильичича. Партнеры попросту не находятся на его волне. Но если Ильичич остается без мяча, то начинает заниматься разрушением атак оппонента. Зачастую Палерма много атакует, в исключениях матчей с грандами. Атакует большим количеством человек, больше половины команды участвует в комбинационной игре сицилийцев. Но при потере или недочном завершении атаки, Ильичи всегда готов разрушить наступление соперника. Скорость его позволяет ему догнать любого нападающего, а физически он развит на высоте. 190 сантиметров это его рост, понятно, что в верховой борьбе Йосип хорош. В нынешнее время мало креативщиков с разрушительными способностями. Если брать по позиции Ильича, то именно из-за игры в защите Кака не может заиграть в мадридском реале. Быть может, словенец? станет чем-то новым в современном футболе, как, в свою очередь, совсем недавно появились вингеры, забивалы, Роналду и Месси. Быть может, время Ильича еще настанет. Только нужно немного подождать. Просто нужно играть в футбол, который ты умеешь. Ну а что касается перспектив Йотика Ильича, то я думаю, в январе 2013 года он уже может перейти в клуб, который решает более серьезные задачи, чем Олег. Смотрите футбол, любите футбол.